Сень-сэнь! Ты сломал свою амату! Клоун, лыжи! Я тебя сидею! Блять! Так будет рыжий. Так нешнее. Значит, и надо мной тоже надо слаться. Идите нахуй!